Всем привет, на связи мистер Офисерк и сегодня мы поиграем в игру Ori and the Will of the Wisps. Озвучивать персонажи и поднятые предметы, и в том числе информацию о них, поможет мне сегодня мой брат. Он занимается профессиональной закадровой озвучкой. Все ссылочки на него я оставлю под видео. От вас я попрошу фидбэк, пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравился такой вот формат, либо дизлайки, если вам не понравился такой формат. Просто я думаю, вы понимаете, что это требует дополнительного времени и при монтаже, и, в общем, при всем остальном. Так что наслаждайтесь тем, что у нас получилось с братом. Приятного просмотра. Как-то мы уже играли в Ори первую часть, это продолжение. Графика, не графика, только в прошлый раз у нас был Full HD формат, сейчас экранчик, мониторчик мы позволяют писать в 2К. Что очень и очень и клуто. Оконный режим без рамки, развития, передвижение отключить. Вертикалка есть. Яркость, контраст, и это все у нас не надо. По управлению значит, у нас есть вот такие вот кнопочки. Передвижение Ори осуществляется левым стиком. Получается, просмотр карты осколков вещей. Это у нас вот такая вот интересная телевизионная кнопочка, не знаю, как она называется. Далее у нас есть возможность паузы делать, нажимая на менюшечку такое. И есть следующие кнопочки. Это h прыжочек, b способность 3, Y-способность 2 и X-способность 1. Также есть у нас курки, вот это все, что сзади. lb импульс притяжения. lt круговое меню умений. РТшечка парение, шечка Рывок подкоп. А вот как-то так все это происходит Мы будем все и на этом стандартном Гамать а Есть всякие тут Достижения, недостижения Ну что, давайте поиграем В эту классную игру Надеюсь, вторая часть Оставит у меня такие же впечатления Как и первая Поэтому погнали а, сразу предлагают нам тут Создать, куда будут писаться по ходу сохранения, да? И сколько ячеек у нас. О, 10 ячеек, неплохо. Ну что, давайте убираем первую ячейку а, по сложности. Охо-хо. Для игроков, в сюжет интереснее, чем сложность. Я думаю, нам вот этот вариант нужно выбрать. Обычный режим какой задумывалась игра и режим эксперта самый сложный режим игры рекомендуем для начала пройти ее в обычном режиме. <свы> <свы> Если честно я бы не хотел так потеть как я потел в прошлый раз на поднимающемся затопляющемся моменте. Итак вот оно начало прекрасное. Так, о, мы уже можем играть. Фига себе. Давайте тут что-нибудь пожмякаем. Так, значит, пока у нас кнопочки не работают. Курки справа нет. Слева тоже нет. Вверх мы можем смотреть. И что, вверху? Вверху листва. Все, да, прижаться вперед-назад. А, ну все, я понял. А, прыжок работает. Гнездо ласточки вы понимали. Сначала что-то он не работал на обрыве. А, нам, кстати, туда не дают уйти. Я бы хотел туда спрыгнуть, посмотреть, что там. В общем, влево надо идти. Прыжочек у нас Ашечка. Все понятно. Курки. Может, с курки начали работать? Нет? Прыжки там что-нибудь? Нет, не можем пока ничего. Ну что, бежим. Бежим, куда нам дают бежать. Тут все прекрасно, классно, офигенско. О, наш дружок. И наша норка. Ух ты, классно. Почему мы так, а не можем просто туда? Мы всегда будем помнить рассвет. Оп. Оп-оп. Бежим сюда. Опачки. Когда в небели вновь пришла жизнь. Оу, совушка сова вылупилась из яйца. Мы назвали ее крошкой-ку. Ну, потрясно. че мы тут пастукиваем. Так. О, наш дружок. че ты задумал. Походу что-то это. Того. Слишком какой-то веселый. Так, ну что, нам что, так и оставаться тут? Кстати, сзади, смотрите. Скальные рисуночки, все по красоте. О, пока пружочек не нажали, ничего не произошло. Окей, я все понял. Так, давайте... А, мы так не можем, да? Классно. Ну, в общем, вот такая вот у нас локация теперь здесь. А здесь почему-то мы не можем на камень вставать странно очень и очень странно все ой нифига себе у нас тут все прыгает скакает вау вау вау, вау. а тут не можем на камень что за Оп. давайте рассыпем эту фигню все больше ничего нельзя Вау, вау! Так. В общем, мы тут натворили делов. Все это прыгать, скачет и. О! Палочку от нас убрали тут, прикольно. Так, о, это первый полет, нифига Так, давай! Давай, давай, давай! Ты сможешь лети, как орель! Оп! Так. Первый полет орла, ну не совсем орла, орелка. Так, покушали, что еще делать-то? епта. на работу не надо, едим, амномном. Что, не хочешь? А что с аппетитом? Так. Вот тебе и жучки Раз не хочешь вкусности Так, здравствуй Зима Ягодки, все дела Так Вот тебе гуси-гуси Улетели а ты осталась тут и хочешь тоже улететь? Вскоре небо возвало к ней. Так, и что у нас тут? Услышали это Инарузгума. Поехали. Полетели Оп Фигаси Так, вторая попытка Это классно Нужно еще пытаться Много-много раз И глядишь, получится Все будет чики-пуки Но, друзья, что-то Наши приуныли Так Что нам предлагается Давайте пойдем что-нибудь да сделаем, я не знаю Грибы, наверное, вот возьмем Вот эти Как их взять -то? Грибы она тоже не будет Ну, елки зеленые Может быть, вот эти? Нет, тоже, походу, не будет Ну что ж, о, у нас есть супер-пупер Тут какая-то пыльца Мы ей зарядились Вот этой тоже И бежим Не надо тебе этого ничего. Смотри, какой я светяшка. Ответ пришел из прошлого. Давай поплаваем. Не дают нам поплавать? Так, ответ из прошлого. А -а -а, мама Филин. Мама-филин, может быть? Филин-мама? Может быть, что-то у нас есть от мамы-филина? Грибы? Не, они грибы. Последний подарок матери. Фигасия, что тут творится? Проходики какие-то. Так, прыжки, прыжки, прыжки. Пошли мы вверх. Открываем, а здесь у нас Перокура. Вы освоили новое умение. Нажмите RT Находясь в воздухе, чтобы парить или перемещаться по воздушным потокам. Вау! Так, там еще что-нибудь, может, лежит, нет? Так, РТ, да, не получилось РТ. Не то РТ, которое не РТ. Вот оно, братья мои. Уэйл. Вот это классно. Так смотри что у меня есть для тебя ты уже все видишь блин вот она что? а то то так давай тебе вот вместо вот этих ставим вот это так а они вставят? придумают куда вставить точно? Так, это у нас храпулин Давай его катай. Так Вот, смотри, есть перо Есть сава Есть крыло Оу, oh, е yeah. Так, это что за хрень там была у тебя? Эмм Ну что, стало больше всякой пушнины, Че? пошли, ну что ж ты не хочешь туда идти, вау, она летает, вместе на новых крыльях, странно что, одно крыло и мы летим. До неба был лишь шаг. Так, чё? Опа, опа, полетели! Так, чё? Вау! Вот это мы даём! Давай лети вверх! Вверх! Лети! Опачки! Мы все можем, мы крутые, летим выше. Вперед, выше облаков. Облетаем все и вся. туда вот они гуси твои гуси гагага -га -га. так стая гусей мы летим что происходит давай вниз вниз лучше болеем да вон в те деревья лети прячься. Что ж ты творишь-то? Гуси, блин, тоже головой не думают совсем. Теж в перья намогнут. Как с гуся вода же не будет. Эй. Глупышка. все, Пипец. Пипец. потерялись и перо потерялось. Так началась история разлученных бурей. Это что у нас там за котера? Сзади и спереди? А ну брось! Брысь, брось отсюда! О, там еще слева он есть. Просыпаемся. Нам нужно жить. Чернильные топи. Чернильные топи. Называется локация. А, куда мы можем? А, у нас тут можно... Опа! Сфера жизни. Вы нашли сферу жизни. Собирайте их, чтобы восполнить запас жизни Ори. Классная вещь. Так, здесь у нас... Малый сосуд с духовным светом. За духовный свет можно выменить у знакомых что-нибудь интересное или улучшить осколки духов. Вау, wow, вау. Wow. Я что-то видел сверху. А летать мы не можем, Да. Ну, перо потеряли, правильно. Жаль, конечно. А это мы что? А, это мы все, да? Больше туда не можем идти. Я понял, что у нас есть. Ой-ой-ой! А, так должно быть, да? Опачки. А может быть мы не все взяли? Ну, йо-кипаки. Пошли направо, называется, да? А вдруг налево можно было? Там у нас кристальчик. Это я знаю, можно будет потом стрелять. Удерживайте вниз и нажмите А, чтобы упасть сквозь платформу. Давайте сначала огнево возьмем это. Ага, спасибо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас хп Блин, ну Мир все так же Красив и потрясен. Я, конечно Блин Я поражаюсь Все-таки продолжение тоже Очень классно нарисовано Я надеюсь в ближайшее время Третья часть какая-нибудь выйдет Потому что... Ух ты. Пострелюшкин, да, будет. Так, что-то вы разбежались. Нажмите X, чтобы подобрать факел. Подобрать факел мы можем. И фигам все это спалить. А, мы можем махаться на X, да? И прыгать с ним можем. Ох, нифига себе, он прям горит, а? Все, гори. Чего, блин? Сфера энергии. Вы нашли сферу энергии. Собирайте их, чтобы восполнить запас энергии Ори. Запас энергии Ори. Конечно, он нам нужен. Так, у нас опять эта гадость. Нажмите X, чтобы вставить каменный ключ. А каменного ключа у нас Ноль. Пошел ты. Так. Вот они. Наши епыты. О. Можем разрушить эту фигню, нет? Вообще пофигу, да? Там у нас вот энергия. Супер-пупер мощь. О, уже хорошо. А, нас сверху ждут. Какие-то эти заросли, которые нам Хипешку потратят, да? Ай! Ну ладно, зато уже здесь. Там какой-то, смотрите, пеликан. Нажмите X, чтобы поговорить с током. Поговорить с током. Это и что такое? Явно не Нанимоке. Ты ведь вообще не из невина да? Я много где побывал, но таких как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега. В общем, я Ток. Путешественник. Странствую в этих краях, но только там, где все не так плохо. Я сейчас пытаюсь укрыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа. Вот таких. А вон в той пещере как раз есть второй. Вот только чтобы его оттуда достать, нужен кто-нибудь, волавчия меня. Что скажешь? Пропавший ключ. Новое задание. Найдите каменный ключ. А дайте, что нам как еще продвигаются поиски каменного ключа? Шикарно продвигается. Так, ты за нами будешь следить, да, негодник? А я не смог. Не смог. Оп, смог. Ты давай отсюда иди. Пожалуйста. Бум. Ееее. У нас есть вот эта хреновина Которая нам нужна для того, чтобы Ай! Ай! Прыгнуть Простите, букашки Я безобидное существо, но вы можете меня Потрогать а для меня это совсем неприятно Кстати, как нам попасть туда? Смотрите, можно вверх как-то Мы, походу, к этому верху еще не готовы а, Здесь у нас шипы А здесь а здесь мы можем спрыгнуть Так, непонятно, зачем нам ХП ХП-шку дают Думают, наверное, мы Глупцы пока еще Ой Что это за гадость? Ай! Сим-сим, откройся! Спасибо за опыт. Блин, что это за гадость? Это кошка... А чумошка? А чумелая кошка? Ну что, мы попали вот куда-то сюда! Спасибо Теперь у нас не будет факела Запрыгните на синий мох, чтобы уцепиться А, то есть даже не обязательно прыгать туда Ага Да что у тебя? А что у нас? Что не так? Нет, не получилось Будем учиться прыгать Походу, да. Да, ш... да чё ты? Попробуем на крестовине это делать. О, на крестовине все получилось. Прекрасно. У нас есть возможность подпрыгнуть выше, да? Давайте пока сходим вниз. А, я понял. Внизу нас не ждут. Да и отмахиваться нечем. Туда мы опять же. Там какой-то камешек. Наверное, нам туда. Да, ё-моё. Спрыгиваем. Есть. Водичечка. Нам надо туда попасть. Вот он у нас. Оп. Каменный ключ. Каменные ключи отпирают врата духов. Каждый врата духов требует свое количество каменных ключей. Пропавший ключ. Задание обновлено. Покажите каменный ключ Току. Покажите камень нашему старикану. Ну блин, у нас факела теперь нету. Там есть классная штука, которую мы не можем взять. Ай, Придется так забираться. Прости, человечек, но я пошел и пошел от тебя. Зачем эта штука? Интересно. Мы можем же вот сюда вниз прыгнуть и пешку взять и все? там, не знаю, вкусняшка, нет? Блин, тут огонь был нужен, да? Там вот что-то есть. Могли тут поджечь все это дело. Ар! А, вот и ты! Что это у тебя? Каменный ключ? Вот, держи еще один, как и я обещал. Я птица честная, слово свое держу. Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Нивина, пока они еще есть. А ты можешь и дальше чем-то там заниматься. Желаю удачи. Оп. Пропавший ключ. Задание выполнено. Покажите каменный ключ Току. Смотри в оба. В этих топях воет не только ветер. Давай счастливо, ток. Факел бы мне. Эх. Ну что, чтобы что-то получить, надо что-то потерять, да, ребята? Вот мы и остались без факела. всякая гадость ползает, ух нифига там кошара сзади, смотри какой был нажмите X, чтобы вставить каменный ключ открываем один, открываем два и открывается врата мы готовы к новым странствиям ну а что будет дальше, давайте уже посмотрим в следующий день, в следующей серии с вами был Фисерк. подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, как вам ток, как вам начало игры. Мне, если честно, прямо офигенский заходит. Больше лайков, быстрее выйдет следующая серия. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.